Делайте в жизни все, что необходимо, но оставайтесь в этом отрешенным. Пусть все происходит на периферии, а центр остается незатронутым. Человеку приходится делать определенные вещи, поэтому он продолжает их делать. Но не нужно о них беспокоиться, точно как исполняя роль разыгрывая представление. С этим пониманием вы можете быть где угодно, делать любого рода работу и сохранять полное спокойствие. Вы можете оставаться абсолютно чисты. Беда в том, что нас веками учили творить добро, не совершать зла, делать одно не делать другого. Нам были даны заповеди, предписания и запреты. Я не даю вам никаких заповедей. Меня не интересует, что именно вы делаете. Меня интересует только ваше существо. Если вы в молчании и блаженстве, если вы центрированы, делайте все необходимое и все хорошо и правильно. Если же вы не центрированы, если вы не собраны, не цельны внутри, если вы не в медитативном состоянии, даже добро не поможет. Поэтому многие люди, пытающиеся творить добро, остаются только добродеями и в конечном итоге приносят только вред. В центре внимания должно оставаться не действие, но существо. А существо кривым образом отмечает сам действие. Не Неважно, адвокат вы или доктор, инженер или проститутка или политик. Неважно, что именно вы делаете. Центрированы ли вы в своем существе. Вот что играет решающую роль.